вошедших в русский язык из Нового и Ветхого Заветов. И сегодня мы поговорим о таком выражении, которое однажды сказал Иисус Христос своим ученикам. Он сказал, легче, бога... легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное. Когда мы слышим это выражение, сразу возникает вопрос – а как это верблюд может пролезть сквозь игольные уши, сквозь ушко иголки? Но оказывается, игольные уши – это такие ворота в Иерусалимской стене. В древности Иерусалим был окружен высокой стеной. И чтобы попасть в город, нужно пройти было пройти через широкие центральные ворота. Но эти ворота – на ночь закрывались и открывались только утро. И для того, чтобы запоздалые путники, жители Иерусалима могли войти после закрытия центральных ворот, рядом с ними были узкие врата. Они напоминали свои формы ушко иголки, поэтому их и назвали Игольные уши. Они были столь маленькие, что человек мог проходить свободно, а вот верблюд нагруженные поклажей, пройти через них практически не мог. Нужно было снять с верблюда поклажу, и если верблюд не совсем взрослый, а подросток, тогда он мог протиснуться в эти гольные уши. Но он мог пройти один, а потом путнику приходилось на себе еще заносить снятую поклажу. Поэтому и Иисус Христос приводит вполне житейский, всем понятный пример о том, что легче верблюду, пройти сквозь эти игольные ворота, чем богатому войти в Царствие Небесное. Что же хотел сказать этим Иисус Христос? Совсем, что ли, богатым нельзя наследовать Царствие Небесное? Чтобы понять Его слова, нужно обратиться к ситуации, которая предшествовала этим словам. Однажды к Спасителю подошел некто из начальствующих, молодой человек, во всей видимости, это был юный начальник синагоги, и сказал, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть задал Господу самый главный вопрос, ради чего Спаситель и пришел на землю. И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Так как Господь наш сердцеведец, он сразу понял, что юноша не воспринимает его как Бога, а только как величайшего пророка. И поэтому поправил его, что нельзя тогда в таком случае обращаться к нему учитель благий, потому что благий – это только Бог. «Знаешь заповеди, – продолжил Господь, – не прелюбодействуй, не убивай, не кради» же свидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Конечно, юноша был богатый, образованный, тем более, если это был начальник синагоги, то, конечно, он заповеди закона Моисеева знал, но он при этом чувствовал, что ему что-то не хватает. И Господь понял, что юноша задает ему вопрос о вечной жизни не от лукавства, а очень искренне хочет действительно знать истину, знать глубину. И тогда это Иисус, Иисус сказал ему на это. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной. Он же, услышав все, опечалился, потому что был очень богат. То есть, несмотря на то, что этот юноша исполнял закон Моисеев, все-таки его сердце было привязано к земным благам. Он очень любил богатство. И спаситель понял это и указал ему на эту его страсть. И поэтому посоветовал, что если он хочет высшего, то должен раздать все имение нищим и следовать за ним. То есть жить по-христиански, помогать бедным и довольствоваться тем, что он будет иметь. То есть, и не иметь при этом богатства. И какова конечно, была реакция юноши? Он опечалился. Он понял, что он очень... Любит богатство и как бы не хотел наследовать жизнь вечную, но очень сильно привязан к земным благам. И вот когда Иисус и произносит эти слова о том, что имеющим богатство войти в Царствие Божие труднее, чем верблюду пройти сквозь игольные уши. Итак, дорогие братья и сестры, как же нам понимать слова Иисуса Христа? Ведь мы знаем, что Господь со стороны Евангелия обращается не только к своим непосредственным слушателям, но и ко всем нам. Есть мнение, которое буквально понимает слова Христа, что обязательно нужно раздавать все, что мы имеем, и тогда у нас будет Царствие Небесное. Но давайте сами себя спросим откровенно, а готовы ли мы все, что мы имеем, а ведь каждый из нас что-то имеет, все раздать и потом ковыряться в помойке. Наверное, нет ни одного человека, называющего себя православным христианином, кто на это готов. Ведь все мы живем на земле, и каждый из нас обладает каким-то имуществом материальным. В большей или меньшей степени. Кто-то имеет только необходимое, кто-то получил наследство и стал богатым человеком а кто-то всю жизнь стремится быть очень богатым и в конце концов становится им. Вот как же правильно в таком случае нам понимать слова Христа? Здесь мы должны иметь в виду, что Иисус Христос говорит, раздай все свое имущество именно этому юноше, так как заметил в нем желание чего-то высшего. И увидел его совсем страстную любовь к богатству. Но есть и другое место в Евангелии, о котором мы уже говорили, когда разбирали притчу от неправед... о неправедном управителе. Где Господь говорит, приобретай себе друзей богатством неправедным. То есть неправедным, данным Богом тебе в управлении, богатством. То есть используй его так, чтобы о тебе молились твои ближние. Как же это, на первый взгляд, противоречие? Как же это понимать? Все дело в том, братья и сестры, что и святые отцы говорят, вот в частности, Анна Златоуст, что в богатстве не добро или зло. То есть само богатство в себе не добро и не зло. А важно здесь намерение. То есть как мы используем свое богатство. То есть владеть богатством в большей или меньшей степени не грех. Но как мы его благопотребляем? Только лишь для удовлетворения своих желаний или для помощи ближним. Если мы употребляем материальное благо, и это касается и бедных, и богатых, только для своих удовольствий, для того, чтобы похвастаться перед кем-то, покичиться, то, конечно, вряд ли оно нам поможет, имущество какое-то в большей или меньшей степени, обрести Царствие Божие. А если мы что-то имеем материальное, богатство ли это или просто имущество, и стремимся этим имуществом помочь нуждающимся, поделиться с родственниками, помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, то тогда, конечно, мы можем этим самым богатством и открыть себе путь в Царствие Небесное. И такие примеры в священном предании есть. Достаточно вспомнить, например, святого Филарета Милостивого. Он был сказочно богатым человеком, но всю жизнь он жил так, что помогал имуществом ближним. И Господь его наградил и в этой жизни, а на небесах он... Тоже прославился. То есть мы его теперь почитаем как святого угодника. У нас есть об этом святом передача в декабре. Пожалуйста, ее посмотрите. Это очень интересно. Но еще один случай, это все знают, что жил в XIX веке доктор Федор Иванович Гаас. Он не прославлен в святых, но прославился своим милосердием и безмездным врачеванием всех бедных и нуждающимся. И еще много таких примеров можно привести. Так что, дорогие братья и сестры, каким-то имуществом или богатством владеть не грех. Самое главное – употреблять его на пользу ближним. Вот именно так и нужно понимать слова Иисуса Христа. Храни вас всех, Господь!